Ответ на этот вопрос никогда не бывает однозначным. Прежде всего потому, что человек в течение жизни принадлежит какой-то религиозной культуре. И момент его ухода, и вид его ухода, и метод его ухода напрямую связаны с этой религиозной культурой, на которой он работал, в которой он жил. Если человек ортодоксальный верующий, то соответственно он должен соблюдать все те обряды, по которым он уходит. У каждой религиозной системы свои каналы, отправки души. У каждой свои. Это не общее пространство и не общий метод. Барду о которой вы сейчас говорите, тибетская книга мертвых, она связывает людей со своими богами, прежде всего с миром, который создал Будды, и всеми индуистскими божествами, которые за этим всем процессом стоят. Люди, которые уходят по этому и по этой методике они должны были, во-первых, жить в течение жизни жизни, быть рожденными в этой системе, и соответственно всю свою жизнь они готовятся к тому, чтобы уйти правильно, чтобы случайно не попасть в какую-то другую культуру. Зачем это надо? Чтобы впоследствии реинкарнировать на той же самой земле под тем же самым эгрегором. То же самое имеет отношение и к христианству, и к мусульманству, ко всем разновидностям христианства, и к мусульманству с двумя его разновидностями, а также к любым, любым языческим религиям. Метод этот был опробован и не опробован, а сделан достаточно давно. Основой развития правильного, правильной жизни ради правильного ухода этим занимались египтяне. Если читать египетскую книгу мертвых, то она практически... А в том же самом. Да? То есть правильно уйти. Для того, чтобы запомнить весь этот маршрут и все движения, и все заклинания, и все имена богов, и духов и дверей, и духов порогов, там, и, все, и все, что это надо, на это надо было, надо было потратить всю жизнь. Поэтому любой правоверный египтянин, как шутят мои коллеги, рождался, чтобы достойно умереть. Да? И в течение своей, своей, своей жизни он готовился к этому процессу. По сути.. Во всех религиях существует эта же метода. Ты должен жить так, чтобы потом достойно умереть. В христианстве, в частности в православии, это тоже очень и очень развито. Но в каждой религии свои обряды. И человек уходит и является похороненным по тем ритуалам, по тем обрядам, какой религии он принадлежит. А если он атеист? то соответственно его будут хоронить так, как положено в светском обществе. И светское общество, которое развело религию атеизма, это тоже своего рода религия, да? хотя говорит она не о вере, а о антивере, но тем не менее это тоже вера в отсутствие Бога. Это тоже вера. Это тоже в противовес отдельно взятый эгрегор и люди, уходящие через этот канал, через этот эгрегор. Так точно так же проходит ритуал, который положен в этом эгре. Его запихивают в крематории, сжигают, урна выдается. Родственникам делайте с ней что хотите. Родственники что-то делают. Кто подхоранивает к своим тихо-тихо, чтобы не видно было. Кто, как братья Стругацкие, развеяли свой пепел последовательно один за другим над пуковскими высотами. То есть у каждого своя система веры. Другое дело, что в каждой религии, в каждой культуре есть это понятие, тело просто так валяться не должно, оно должно куда-то быть использовано. Вот языческие наши предки они считали, что коль ушло в природу, в природу и должно было войти. То есть относился куда-то в лес, да, к диким, диким дверям, к зверям под корни, кому-то в воду, ну кто с какими божествами сотрудничал в этот момент. А вот, например, за раскизмами есть такая религия, да? они считают, что трупом человеческим землю отнять нельзя ни в коем случае. Просто наоборот, его надо втащить как можно выше, оставить на солнышке, и пусть оно там само высохнет. Если его и сплюют птички, то это дальше уже проблема птичек. Но Земля ни в коем случае, ни в коем случае. То есть не больше, чем на 20 сантиметров Землю, ты можешь что-то там себе закапывать. А в разных религиях это по-разному. Почему так? Отчасти я уже упомянула это, человек уйдет из этого мира по тому каналу, по обряду которого его похоронили. Что это дает душе, согласно верованию? В, в каждой религиозной системе, в каждом религиозном эгрегоре, в каждом религиозном слое своя система оценки бытия массы человека. Везде его взвешивают по-разному и по разным параметрам, например, если человек жил по христианским законам, по христианским законам, был христианином и по христианскому обряду уже похоронен, его, естественно, должны судить, то есть взвешивать, оценивать по тем параметрам, которые прописаны в христианской религии, соответственно, высоко будут цениться его благие поступки, а плохо будут цениться его отрицательные поступки. При этом, если человек был язычником, например, да, и э, рубал врагов направо и налево, грубо говоря, да, э, милостыню не подавал, э, верил в разных богов, что категорически, конечно, запрещается христианством, потому что первое заповедь христианства, что Бог един и нет другого Бога, кроме единого. А он соответственно верит в разных совершенно богов, то реинкарнируя уходя через христианский эгрегор его взвесят крайне отрицательно. Но если он пойдет по своему эгрегору, то вот эти самые деяния по своему каналу, эти самые деяния будут оценены очень высоко. Все окей. Если человек сначала был и вы похоронены будете по славянскому обряду то есть <говорит> вы должны это четко указать в своих Замещаниях. ну да душеприказчикам, своим те которые как раз будут заниматься соблюдением этого ритуала что ни в коем случае не хоронить ни на христианском кладбище ни уж тем более по этим обрядам и так далее и так далее. Потому что если поп спрашивает, да, то есть человек крещенный или не крещенный, и если говорят крещенный, он же проведет этот ритуал. Поэтому как правильно уходить, ответ единого нет. Общий ответ согласно своей вере. Согласно своей вере. Вот были такие случаи да, даже среди представителей императорских римских фамилий, когда они всю жизнь там были язычники, верили, верили старым богам, да, а потом перед смертью быстренько крестились и быстренько уходили. Считается, что крещнная душа она отделена от греха, то есть она очищена от греха. Вот, и поэтому, собственно говоря, таким вот хитрым, хитрым маневром они вроде бы как и жить, жили, как надо, а потом взяли и все свои достижения обнулили. С точки зрения христианства ты молодец, ты поступил правильно. Да? А с точки зрения старых богов это глубочайшая подщечина, это страшное оскорбление. И поверьте, они найдут способ отомстить тебе. Я ответил на А можно как должен помочь когда человек умер? Но ну, прежде всего должна быть четкая, четкая инструкция, как ты должен уходить. Соответственно эту инструкцию надо оставлять человеку, которому ты абсолютно доверяешь. Это очень часто бывает, бабушка например, говорит, деточки, похороните меня вот так-то. бабушка христианка, она хочет уйти по христианскому обряду. Да? А деточки говорят, нет, бабульчика тебя хранить в землю, сильно дорого будет, у нас денег таких нет, да? давай-ка мы тебя сожжем, да, потом прикопаем. С точки зрения ритуала нарушены, нарушены все правила. То есть она не, не сможет уйти по открытому каналу. Хорошо, если там деточки догадаются провести какой-то обряд в церкви, да? хорошо, если они догадаются там бабушку отпить, сорокалун заказать, да? хорошо хоть на это, если ума хватит. А то же, как правило, бывает и нет, да? и поэтому, конечно, души в этом отношении маются. Если они умерли и проведены неправильно, то они застревают в и застревают там на очень и очень долго, а чистилище это не всегда приходит. Сейчас одну думаю, что последовательно ответила на вопрос? Ну, а то, что вот мы плачем, это их.. Есть, я так слышала, такую теорию, что когда мы долго рыдаем, ну, плачем по душе, что они там мокнут и так далее, и это неправильно. С точки зрения христианства нет. С точки зрения христианства любые поминки, оплакивание души, это символ того, что человек был хороший и ценный, и что у него нет грехов перед живущими, и живущие очень сильно горюют, что он ушел. Это говорит о том, что ушел хороший человек. И считается, что когда будут душу судить, этот факт будет засчитан ей как плюсовой. Вот. Но есть религия опять же, где нельзя оплакивать душу нельзя то есть надо ее отпускать нельзя. Вот. И тогда этот фа оценен как он еще раз повторяет. правило ритуала зависит от той религии которой жил сам покойник. не ты, а сам покойник. пожалуйста вот если проводится вот этот ритуал церковная церковную форму не отнимается ли у человека ру на массу еще как отнимается? А, так, она, как то есть она, она, -то она, она не отнимается в чистом виде, она просто оценивается эгрегором, когда твоя бытийка проходит через эгрегор, она оценивается согласно тем нормам и тарифам, которые есть в этом эгрегоре. Как-то без эгрегоров можно это сделать? Можно, но для этого надо установить канал, по которому ты пойдешь, по которому а ты будешь А это то, во что ты веришь. Ну я, например, если умираю. Я тут же попадаю в телом моменте, то есть у меня не бывает вот таких моментов. Как Не это? бывает. Не бывает. Что потому что с атеистами всегда так происходит. То есть это происходит очень быстро, И инкарнация происходит мгновенно. С одной стороны это плюс, вы помните, потому что когда между инкарнациями приходит очень мало времени, память о своей предыдущей жизни она не успевает затереться. Через не проходишь, а частилище это освобождение от эмоциональных воспоминаний. И ты об этом во всем помнишь, другое дело, что у тебя практически никогда не бывает выбора, ты не можешь этот вопрос контролировать. Это, этот процесс решается на уровне 15 аркана, то есть куда надо, туда и пошел. И сможешь ли ты в этом пространстве решать свои задачи? Сможешь ли ты в этом пространстве продолжать реализовывать самого себя?